Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзоре набор инструмента на 100 предметов от компании WMC Tools. Это белорусский бренд, но набор изготавливается в Китае, в заводской Китай. Набор подойдет для домашнего применения. Это бытовой инструмент или как дополнительный инструмент в автомобиле. Если у вас есть основной набор, там не головки, трещотки, это будет как дополнительный набор. Вот это вот упаковка от самого набора, указывается, где он производится, то есть Беларусь и завод находится в Китае, уже говорил, артикул товара, комплектация набора, и в принципе из важной информации здесь все. Теперь перейдем к комплектации разводной ключ в наборе, длина его 210 мм, далее пассатижи переставные, длина также 210 мм. Молоток 240 миллиметров, 345 грамм. Рукоятка сама из металла, видите здесь сверху пластик нанесен. И где вот держите рукой, также пластик, но более мягкий. Молоток гвоздодер. Пассатижи. 160 миллиметров И кусачки. 160 миллиметров. Моток изоленты. Набор Г-образных ключей. Шестигранных. Размеры ключей 1,5 мм. 2, 2,5, 3, 4, 5, 5, 5, 5 6 мм шестигранные набор головок и набор бит головки шестигранные размеры головок 5 6 7 8 9 10 11 12 13 присоединительный квадрат головок 1 4 дюйма и набор бит также 10 штук головок у нас 9 биты шлицевые и крестовые в наборе. И также переходник под головки, чтобы использовать трещоточную рукояткой. Вот она в наборе идет. Дальше покажу. Так, теперь. Так, забыл еще комплект запасные, запасных полотен для канцелярского ножа. Так, верхняя крышки у нас ножовка металлу в комплекте только одно полотно идет длина ножовки 200 миллиметров индикаторная отвертка нож канцелярский запасные лезвия я показывал уже в комплекте идут две отвертки крестовая шлицевая с намагниченными наконечниками длина отверток 200 мм. Отвертка трещоточная с реверсом, приключение право влево. Применять можете в наборе или биты, подсоединять или головки. И набор часовых отверток в кейсе. И также рулетка у нас на 3 метра. И вот такой вот набор расходных материалов в кейсе. Так, с комплектацией все. Гарантия на инструмент составляет 1 год. И напомню за подписку на канал, за оставленный комментарий. Вы получаете дополнительную скидку в нашем интернет-магазине. Кейс пластиковый и цельнолитой. То есть нету зависы посредней, которая соединяет две крышки. Замки запирания также из пластика. Габариты кейса у нас ширина 38 см, длина 29 см, высота кейса 9 см, вес 3 кг 200 грам. Вот такой вот набор небольшой для домашнего применения. Спасибо за просмотр. Кому это видео помогло с выбором инструмента, ставьте лайк. Спасибо. До свидания.